Всем привет! Сегодня нам на склад поступили новые радиостанции. Это Альфа-10. Пришли они нам первый раз и сегодня мы будем их распаковывать и возможно тестировать. Коробка от радиостанции довольно необычная, хотя расцветка типичная для радиостанции этой марки. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Итак, внутри мы видим блок питания 220 вольт с разъемом под USB. Кабель к этому блоку. Синий темляк на шее гарнитура на одно ухо с джеком два с половиной и наконец небольшая радиостанция давайте посмотрим ее габариты длину она у нас примерно шесть с половиной сантиметров в ширину два с половиной и толщина у нас где-то 2 сантиметра Итак, изучив инструкцию можно резюмировать что радиостанция работает в UHF диапазоне имеет 16 каналов из которых заранее предустановлены 8 каналов лпд и 8 каналов пмр мощность радиостанции по инструкции пол вата к сожалению без гарнитуры радиостанция не работает так как на гарнитуре расположен динамик и микрофон. По умолчанию кнопки по краям регулируют громкость при простом нажатии. При длительном нажатии переключают каналы. Центральная кнопка при коротком нажатии озвучивает выбранный в настоящее время канал, а при удержании посылает в эфир сигнал вызова. С компьютера вы сможете перепрограммировать функции этих клавиш. Для этого вам понадобится специальный кабель программирования, так как подключив радиостанцию USB, она будет только заряжаться. Помимо вышеперечисленных доступны функции автоматического выключения, сканирования канала, ограничения времени работы на передачу, активация ВОКСа. Также вы можете переназначить кнопки управления радиостанцией. Помимо всего... Можно задать пароль на изменение настроек радиостанции и активировать функцию аренды, как например у радиостанции Альфа-25. То есть радиостанция перестанет работать через определенный промежуток времени, пока вы не сбросите таймер через программирование. На радиус действия такой радиостанции сравнительно небольшой, но это с лихвой компенсируется ее габаритами. Такую радиостанцию запросто можно принять за обычный MP3-плеер. Сравнительно небольшая цена определяет радиостанцию в бюджетный класс.